Добрый день, меня зовут Виктория Гаврилова. я специалист проектов по банкротству юридических лиц. Сегодня к нам обратился клиент с вопросом об экспертизе договора купли-продажи объекта недвижимости. У него возник вопрос по действительности этого договора. Дело в том, что э, компания, э, являющаяся бывшим собственником объекта недвижимости, была э, зарегистрирована гораздо позже, чем э, право собственности э, на данный объект в пользу этой компании. Проверка контрагента показала, что э, сомнительная компания таковой не является. Она была создана в процессе ре реорганизации, э, и является правоприемником компании, существовавшей на момент заключения договора купли-продажи. Таким образом, действительность договора была полностью подтверждена, равно как и права продавца на данный объект недвижимости, и наш клиент может смело рассчитывать на прибыль от совершения будущих сделок с этим объектом. Спасибо большое за внимание. До свидания.